Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Американский линкор 10 уровня Монтана Карта называется Петля Игрок Накро... Сейчас... На, подождал, пока упадут снаряды, но нет, неудачно, не долетает, промах Так, игрок, хотел я прочитать Накрофокс такой Замысловатый немного ник Играет вдвоем данные Про взвод хотел сказать Из двух американских линкоров Наш герой это Монтана и Вермонт Да, такой американский дуэт Еще один зал летит мимо Пока что неудачное начало для Монтаны Ну вот здесь не сказать, что, конечно, дистанция прям Убойная, да и она увеличивается, убегает здесь панезиат. Ну, есть возможность, да, он встает в дымы, останавливается. Иногда вот так наказывают крейсера, которые встают в дымы. Да, так и получается. Шесть, шесть снарядов попадают в цель, одна единственная цитаделька. Извиняюсь. Но, тем не менее, этого хватило чтобы пан азиата отправить в порт выкатывается здесь Сталинград неужели это фугасы? нет, нет, бронебойки мне сначала показалось, что летят фугасы думаю, ну вообще не серьезно на тяжелом советском крейсере играть на фугасных снарядах нет, тут только бронебойки один, один единственный снаряд в цель попал и тот срикошетил Зато Сталинград сразу на десяточку снимает. Неполатки В принципе, здесь устранены. он еще простил Монтану. Могло быть гораздо хуже. Здесь бортом идет Гросс. Фуловый. выдержал я паузу, но неплохо. 27 тысяч урона. Цитадельки, конечно, нет. Ну, из немцев выбить цитадельку крайне сложно. Происходит это не так часто, как хотелось бы. Ну, если ты играешь против этого линкора, да? А когда на этом линкоре, то... Все с точностью до да наоборот. Ну, там Алабама, по-моему, борт подставляет. 12, ну, 13 там почти километров. Нет, все-таки. Монтана решил дожидаться, пока Гросс выползет. А уже борт убрал. Все, был момент, ну не знаю. То ли Монтана, да, игрок на Монтане не заметил. Размочили противники счет 1-1. Союзники, поддержите огнем по цели. Есть на 14 с лишним, ну, почти на 15. Использует ремку игрок. А ну здесь вроде, не сказать, и численного преимущества на фланге нет. Так получается 4 на 4. Но противник как-то более осторожный, по крайней мере, крейсера где-то там далеко. А на второй, да то, -то, то чуть ли не на третьей линии отыгрывают. Вот хорошо здесь, да, Алабама так. Ну кто так делает? Бортом, да еще перед линкором 10 уровня. Сразу там полтишок с него снимает, Монтана. Бедная Алабама в шоке. Так, там союзный агер. Сейчас вот там Сталинград, по-моему, разбирает. И идет все бортами, не парится, да? Че в бой зашел вообще сам не знает. Есть. Второй. Второй уничтоженный Противник. Урон уже за сотку Три цитадели. Надо сейчас идти вперед Надо добивать Гросса вот он там засыпает, да? ПМК фугасными Снарядами союзного Вермонта Конечно, из ГК, наверное, не забывает постреливать. А как-то прочность у него не особо там убывает, я смотрю. Че там, союзный крейсер-то, блин, фугасами не настреливает. А, ну там Петропавловс, в принципе, какие фугасы тоже? Тоже бронебойки. Ну, там уже, да, можно чередовать, конечно, и бронебойки. И в определенных случаях и фугасы не будут лишним. Зал по-Донскому. Да, неудачно. Один единственный снаряд была возможность, конечно, уничтожить еще одного противника, но не срослось. Никак, никак там Гросы не разберпанет. Вдвоем, да что ж так долго-то? Там, по-моему, союзный вермонт сейчас, да совзводный причем. Быстрее, что-то прочность у него уменьшается, чем у грозы. Да, все. Союзный вермонт приказал долго жить. Ну и совзводно опять повторяю. К тому. Ну что, месть будет. Хитрил здесь Гросс Монтана, да, Монтана брал упреждение, учитывая, что Гросс двигается задним ходом, но нет, Гросс притормозил, и, ну и второй, в принципе, зал тоже неудачный, еще даже, еще даже хуже Пошел Гросс вперед, сейчас, по-моему, он еще успеет и Петропавловскую уничтожить Долго так на Монтане выжидал, выжидал В надежде, что Гросс будет подставлять борт Ну, нет Гросс хитрый Ну не то, что хитрый, да Он прекрасно понимает, что линкору борт подставлять не надо Тем более на такой короткой дистанции И при этом еще и союзный крейсер Сейчас, по-моему, еще и Петропавловску успеет забрать Может и не успеет, но того все равно Прочности осталось крайне мало. Да, есть удается Удаётся Гросса То это у нас получается третий уничтоженный противник на Монтане. Чтобы бы точку не мешало, конечно, захватить. Но здесь не дают. Сбивает, сбивает захват, там, настреливает. Что там у нас? Ну, это сам Диего, наверное. Минус еще один союзник. А союзный Гроз, знаю, если подумать, не так хорош, как был хорош вражеский Гроз. А он там на правом фланге. Ну, хотя. Хотя это неизвестно, да, что он там сделал. Сейчас, если посмотреть, он. Ну, у одного противника он все-таки уничтожил. Какой-то неаккуратный Сан-Диего. везет ему, конечно, да два, Из шести два снаряда попадают И те сквозные ну, Вот так вот, легкие крейсера танкуют, да, не за счет Брони, ну как, в принципе, за счет брони, да То, что она у них картонная и снаряд просто не взводится Пролетает насквозь а, Механика в нашей игре такая, что 10% урон при этом всего Наносится, поэтому Монтаны, да, в районе полутора тысяч всего что ж, вторая попытка, только теперь уже полным залпом. Команда противника близка к победе. Есть! Наказан! И наказан Сан Диего -за... за свою неаккуратную игру. Со второй попытки. Минус Петропавловск. К Остаются 3 в 5. Большая разница по очкам. Так ни одну Есть точку -то команда за... захватить и не смогла. Шанс на победу может быть еще был Если сейчас Сталинграда уничтожить И захватить точку Как-то как -то тоже Сталинград Не очень здесь Прям Так Выходит бортом Не знаю, то ли он На что он рассчитывал Он прекрасно видел Монтану да, У него работал там что, РЛС или гидроакустика Не знаю, ну по крайней мере Монтану Он видел, знал, что он здесь и, <laughs> в какую сторону у него смотрят стволы Орудия Монтана притормаживает. Ну да, точку надо захватывать. потому что точку А захватывает союзный линкор. Ну, захватит ли? Вот в чем вопрос. Там он, Кстати, вот сейчас Амалфи, если бы... Да? Немножечко думал. Спокойно развернуться, да? Вон там видно, если на миникарте смотреть за остров и на точку Б. Ну, Амалфи летит куда-то вперед. Ему вообще пофигу, да? Там не следит. Да, этим. Главное, главное пострелять Тем более Амалфи-то достаточно быстрый крейсер Он мог бы спокойно себе позволить да. Мы Притом он бы можем... борт тогда не подставлял И если бы он ушел за этот островок на точке Б Как раз там у противников не было прострела бы И он спокойно бы точку захватил Все, следом добирает сейчас Виторио Винетта. Или не то, как там, не знаю, ударение правильно поставить. И у Монтана, получается, даже. Да, захватил он точку С. Но шансов на победу уже, я думаю, никаких нету. Времени остается 7 с небольшим минут. Ну нет, 7 с большим, да, обманул, там 7-40 было. Что Монтане здесь можно сделать? Да, 4 противника. По очкам разница огромная. Ну и Титок на точку Б. Да, хороший игрок все равно в уме всегда держит, да, что строит планы на то, что надо сделать, чтобы была победа. Ну, когда уж бывает все ну, равно, конечно, когда совсем ситуация безнадежная, тогда уж просто переходишь на то, чтобы нанести как можно больше урона. Да, ну, уничтожить противников, естественно. Уже несмотря на точки, несмотря на там, что по очкам происходит. Да, здесь еще, в принципе, есть шанс. Не знаю, сколько там, не обращал внимания, сколько прочности у противников осталось. Ну, времени-времени еще почти 7 минут. Да, сейчас вот так, плана. Захватывает точку Б, а там уж как дальше пойдет. По очкам, конечно, догнать не получится, но только если... Как минимум, да, при двух точках уничтожить еще пару-тройку противников. Ну, это, конечно, фантастика. Вот здесь азума. Тоже бортом идет, красиво. Ну, сразу-сразу начинает доворачивать, да? Азума немножечко поумнее своих других союзников. Здесь один сквозняк. Ну и все. Тут уже просто фугасами теперь заплюю. Сейчас получается справа два крейсера на фугасах. Слева, кто там у нас? Слева бургунь. Да еще я смотрю, походу, в ПМК заточенная, да, потому что летят снаряды и Сталинград. Ну да. Глупо рассчитывать на то, что у Монтана будут какие-то шансы. Вот чуть-чуть не повезло сейчас добрать Азуму. Ну как, остается у нее там 40-48 единиц прочности. Сейчас не надо, по-моему, полный залп давать. Надо по одной башне так пробовать добрать, чтобы... Вот, Монтуана, в принципе, молодец, так и делает. Да, остальное пускать в Магами. Ну, пожар, не получилось опять, надеялся, что он, да, доберет, уже на Магами повернул, а нет, вот. Еще, аварийка на КД, пожар, ну, по-моему, это все. Второй пожар, короче. Всем спасибо за внимание, не забываем подписываемся на канал, кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч, пока-пока.